Всем привет и добро пожаловать на канал Я Оля. И сегодня у нас новый слайм антистресс. Смотрите, какая красота получилась. Слайм у нас фиолетового цвета с блюд, с блесками двух цветов и также еще кондитерской посыпкой. Очень красиво. Если согласен со мной, то ставь лайк. Мне будет очень приятно. И сейчас вместе с вами мы его потрогаем. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм Ссылка в описании под видео Мне будет очень приятно Давайте достанем его из коробочки 肉ugiはスライド生地の大さじ3 target ストロベリーダーを目に入れて塩 讼足hal